как можно зарабатывать с помощью автохлубер. Mm -hmm. Очень интересно. Руслан, очень у тебя хороший грамотный вопрос. Но ну, давай мы с тобой договоримся так. Если ты хочешь, чтобы я на тебя ответила, меня интересует э, вообще, какие деньги тебя лично интересуют, что для тебя хорошие деньги, за какое время, и сегодня чем ты занимаешься. А потом я отвечу на все твои вопросы. Договорились? Договорились. Mm -hmm. yes. Ну, начнем с того, что как бы всего маленьку, Я думаю, что нужно начинать с самой первой цифры, которую можно заработать в автоклубе. Не-не-не, подожди, почему ты в автоклуб? Тебя интересует маркетинг автоклуба, а меня интересуют твои вообще планы по жизни. Какие деньги тебя вообще интересуют? Не в автоклубе. Просто какие деньги для тебя хорошие. За какое время ты считаешь, что это хорошие деньги? Хорошие деньги, ну, считается, это, наверное, ну, миллион рублей круглого такая. В месяц, сумма. да? В месяц, конечно. Миллион рублей в месяц. Это хорошие деньги для тебя. Да. А сегодня у тебя какие деньги? Ну, сегодня, скажем, 100 тысяч. У тебя сегодня 100 тысяч. Да. И ты хочешь зарабатывать миллион рублей да, в месяц. Десять раз больше. Угу. Это реально, думаю, и угу. это вполне возможно. Хорошо. А какие у тебя есть вообще планы, как заработать миллион рублей в месяц? Ты рассматривал? Помимо автоклуба? Ну конечно рассматривать. Ну и что какие есть варианты? Ну, варианты скажу, на бирже. есть uh -huh. ну, а раз... вариант на бирже. Да. А потом. потом... Uh -huh. ну, не знаю, что еще можно сказать. Вариантов много, от строительства до торговли. Uh -huh. Но все же хотят здесь и сейчас. Uh -huh. И все и сразу. Uh -huh. Хорошо. Давай мы с тобой так поговорим. Я понимаю, что раз у тебя есть амбиции получать проблеми... миллион рублей в месяц, в принципе, ты мне подходишь. Мне нравятся люди с такими амбициями Нет, порой. А, сейчас мы с тобой договоримся, на какое время мы с тобой миллион заработаем. Я тебе покажу как. За какое время? За какое время можно? Да. Месяц, в течение месяца можно? В течение месяца можно. Только ну, давай не будем хокусниками. первый месяц ты миллион рублей не заработаешь. Договорились? За какое время для устроиться работать миллион рублей? Первый. А на второй, третий месяц, возможно, миллион рублей в месяц будет. Ну хорошо, будем на такую планку. Три месяца. То есть три месяца ты согласен поработать активно, интенсивно, для того, чтобы заработать миллион. Да, я готов проработать три месяца, активно, плодотворно, чтобы выйти на миллион рублей в месяц. Хорошо. Доходим. Договорились. Значит. Э то, что у нас регистрационный сбор единоразовый, 6 тысяч рублей, ты об этом знаешь, да? Да. Знаешь. 6 тысяч рублей мы кого регистрируем? Мы все заходим в клуб, как клиенты клуба. Правильно? Забрался, да? То есть и и я, и ты, и все наши взносы. Членский взнос, разовый членский да. взнос. Сразу членский Член. взнос. Мы, мы с тобой можем быть только клиентами клуба, и по первому маркетингу из клиентских взносов мы с тобой можем зарабатывать такие деньги, как десять тысяч рублей, сорок тысяч рублей, сто пятьдесят тысяч рублей. 500 тысяч рублей и 2,5 миллиона. Очень интересно. очень интересно. Это идет по нарастающей. Я тебе сразу хочу сказать, что это трудный маркетинг. Это очень трудный маркетинг. Пока ты из 6 тысяч заработаешь 2,5 миллиона. Но мы все регистрируем и мы в этом маркетинге деньги зарабатываем. То есть нужно понимать, что это не самый лучший маркетинг. Самый лучший маркетинг – это VIP программа здесь более скоростные деньги, и я считаю, что самый лучший маркетинг – товарооборотный, когда мы будем получать хороший процент от покупок. Давай я тебе расскажу сейчас о товарооборотном маркетинге, а дальше ты решишь, как можно еще зарабатывать и вип-программу. Да, товарооборотный маркетинг – это маркетинг от потребления, от покупок. То есть мы с тобой хотим быть умными покупателями, правильно? Правильно. Да. Мы хотим тратить меньше, логично, за те же самые покупки, которые мы и так делаем. Красную икру, например, будем покупать с тобой. Что ты еще хочешь покупать? Асситрину. Ситрин. А Асситрину мы с тобой будем покупать. Еще что? Ну, одежду. Одежду. Машину. Как тебе Конечно. машину? Согласен. Подешевле, на 500 тысяч. Нормально? Нормально? Нормально. А недвижимость? со скидкой 300-500 тысяч тоже да. Да. очень да. заманчиво да. но заманчиво. Ну, так вот э -э если ты хочешь купить либо квартиру либо автомобиль то для этого у нас есть вид программа которая позволяет тебе сразу экономить 300, 500, 700 тысяч. Это очень интересно. Это, это вообще-то круто. Вип, очень, очень он сам за себя говорит, да. что уже какие-то Вип, это Вип, ты правильно осоздаешь. И на Випе есть не только привилегии, привилегии на покупки, а еще и привилегии в обратных скидках. Обратную, да, в обратных скидках. Мне нравится, как знаю. татары говорят, компании платят дань автоклубу, а автоклуб их всю эту дань отдает активным партнерам. Ну, вот что было понятно людям, да, вот это вот слово "да" мне тоже оно очень понравилось, «монголдарсквейков». Так вот, если у тебя будет организация, давай такую, вот вообще, откуда нам деньги платят? Деньги нам платят в первую очередь от расширения Киевинской базы клуба. То есть у клуба насущная проблема, проблема расширить Киевинскую базу. И практически все 100% денег нам с тобой выплачивают вот за эту миссию большой. Да? Поэтому давай мы с тобой далеко ходить не будем. Там тысячные организации, тысячные организации. Это такая перспективная работа на будущее. А вот первый месяц мы с тобой можем построить э, вдвоем, будем очень активно работать, это что так, готов Организацию в 100 человек. Ты готов поработать активно, чтобы создать организацию в 100 человек за первый же месяц. Готов? Нормально, да? Вот. сейчас мы с тобой приглашаем трех-четырех партнеров. И начинаем помогать им выстраивать организацию, и, чтобы ты понимал, что мы с тобой нужно делать. Информацию буду давать я, показывать э, кабинет свой буду я, а ты будешь слушать. Котором, внимательно. Да, внимательно слушать. Потом я тебе буду задавать вопросы, как ты понял, что я человеку объяснила. И э, потом предоставлю тебе возможность самому проводить презентации, буду просто присутствовать и молчать и проводить анализ, правильно ты делал или нет. Ну и подсказывает. Подсказывать. Зачем? То есть моя задача, чтобы ты научился делать грамотные правильные действия без меня. Тогда, когда меня не будет. И дальше обучать своих партнеров делать то Вот. Значит, с потреблением мы с тобой строим организацию. Ребята у нас будут покупать и осетрину, и икру, и недвижимость. Ну давай скромную возьмем такую вот покупку 10 тысяч рублей в месяц как ты думаешь ну в принципе могут люди тратить 10 тысяч рублей в месяц да все в принципе это и делают, вот. на при смысле. организации если у тебя будет организация 100 человек и они будут покупать продукцию на 10 тысяч рублей в месяц у нас получается с тобой какой товарооборот месяц будет проходить от покупок миллион. миллион миллион а мы с тобой в среднем получаем по партнерской программе 5%. Где-то 1%, где-то 9%, где-то 8%. Просто мы взяли средний все, 5%. 50 тысяч ты еще дополнительно получишь э, активного дохода от покупок. Или, или как он называется, неактивный активный поход, а авторский гонорар, пассивный доход, который у тебя с каждым месяцем будет увеличиваться. То есть организация будет у тебя увеличиваться, да, и, какой, по, какой, и покупки у тебя будут увеличиваться. Таким образом, то есть с покупок у тебя э, обороты, денежки будут увеличиваться. Ну, сначала 50 тысяч мы с тобой получим от покупок, потом мы с тобой получим 100, 200, 300, вот. То есть вот такие вот у нас будут нарастающие с статьи. Но самые-самые большие деньги сегодня и сейчас, которые мы с тобой можем дополнительно по маркетингу взять, это у нас есть такой регистрационный маркетинг. Регистрационный маркетинг, я уже сказала, да, на 6 тысяч рублей мы с тобой заходим как клиенты как партнеры клуба и дальше у нас клуб предлагает нам две программы две программы, когда мы можем очень хорошие быстрые деньги как говорит у нас учитель по финансовой грамотности есть такая золотая касса золотая касса, которая позволяет людям с минимальными вложениями по очереди получать хорошие деньги, это внутренняя кухня автоклуба это дополнительная наша возможность. И для вип-партнеров такая возможность составляет у нас по золотой нашей карте на выходе, при определенных действиях, миллион восемьсот. Нравятся тебе такие деньги, да? То есть нравится. Миллион восемьсот можно за месяц получить. Можно. Но первые деньги, миллион восемьсот, ну, давай, скажем так, месяца за три, за четыре Почему? Потому что здесь нужно правильная организация, построение. Ты сработаешь не в одиночку, а с командой. И, так, да, и как сработает команда? То есть и программа. Вот. Но людей привлекать программу очень легко. Почему? Потому что мы им сразу предлагаем уникальный продукт. Мы им сразу предлагаем возможность приобрести автомобиль, недвижимость со скидкой 500, 500, 700. Это такие вот, как ты думаешь, выгодно человеку сделать членский взнос на 50 тысяч рублей для того, чтобы сэкономить реально 100 тысяч? Я думаю, что это выгодно. И когда мы показываем конкретно строительство в Краснодаре, строительство в Сочи, что это ведется, что это реальная экономия, то человек охотно подключается. Да? Плюс, какие у нас еще возможности по вип-программе? Мы даем живую рекламу предпринимателям на наших вечерах, на вип-клубах, на клубах, ну, на различные мероприятия да, проводят для предпринимателей. И мы им даем живую рекламу. Сейчас как раз очень много предпринимателей. Да. Поэтому ищут новые, значит, рынке, я думаю, что мы с тобой сконцентрируемся на вип-программе. И на потреблении, то есть будем людей все-таки показывать им возможности, что у нас можно покупать, и выстроим такую вот организацию. Согласна. Давай мы с тобой сейчас сделаем так, ты как будешь регистрироваться сегодня, на 6 или на 56? шесть? 56 правда. Сегодня будешь регистрироваться на 56. Да. Значит, я тебе хочу сказать, что у нас еще есть мини вип программка, но я не ней чуть позже. Там промежуточные деньги, к нам будут партнеры подключаться, которые миллионы не нужны, а им нужно 230 Мы им об этом расскажем. Сегодня, ну, я не считаю нужным тебе об этом говорить, правильно? Мы концентрируемся сразу на больших деньгах. Да. Ну, так. Мы сейчас с тобой регистрируемся, пишешь заявление, заполняем компанию. И, в принципе, завтра я готова с тобой проводить встречи с потенциальными партнерами. Давай мы напишем список твоих потенциальных партнеров, которых ты хочешь у вас пополнить, и назначаем время. Я готова с тобой завтра работать две встречи с утра, две встречи после обеда и две вечера. Звонишь мне сегодня, подготавливаешь людей, на каждого человека буквально минут 20-30. Я, Я думаю, что из шести встреч мы с тобой 100% одного человека подключим. Ты готов? готов? Все, мы с тобой за месяц перед организация но давай не будем оптимистами. Я всегда растягиваю удовольствие. Лучше показать, что мы сделаем за меньшее время, делать за большее, чем наоборот. То есть тебе такая идея. Нравится. А что тебе понравилось? Вообще понравилось то, что действительно ну, и программа дает большие привилегии, дает большие возможности именно предпринимателю, потому что ну, там предпринимательские сферы работают, uh -huh. соответственно, круг тоже предпринимательский. Uh -huh. Сейчас все предприниматели ищут что? Сферу своей сбыта, своей uh -huh. продукции. Вот. То есть, ну, как бы... Даже за рекламу 50 это не да, очень. Да, я согласен. Да. Да. Именно когда вовлекаем и рассказываем преимущества, я. По крайней мере, у меня очень большая организация, я думаю, что ты будешь следовать моему примеру, и у тебя только все получится. Будем стараться. Уверенность Ну, отлично. Спасибо вам. И вам спасибо.